Привет, друзья! Сегодня с вами отправляемся в деревню Бортная Чернского района Тульской области. Посмотрим, сколько домов, сколько жителей. Узнаем, как им здесь живется. Приятного просмотра. Вот, друзья, первые дома. Дорога здесь отсыпана щебнем. Посмотрим этот домик. Тропинка вроде натоптана. Дрова сложены. Окна пластиковые вставлены. Домик старенький видно. Ну, кто-то сюда приезжает, скорее всего. А ну, может даже и живет кто-то. Погреб открыт. Ну, на улице никого не видно. Еще один домик. Такой же старенький. Здесь, по-моему, никто не живет. Что там делают? Щебень, что ли, добывают? Грохот стоит. Машины мне сейчас встречались по дороге. Щебень везли. Так Здесь тропинка натоптана и еще один старенький домик, Он как сделана накидуха для электричества, кто-то химичит здесь проводку себе, клетки кролики устоят. Дорога по деревне вот такая. Грунтовая. Хорошо, сейчас подсохла немножко. Можно пройти. С левой стороны еще домик. По-моему, очень старенький. Смотрите, друзья, как окна сделаны. Красиво. С правой стороны кто печь топит, дойдем поближе. Фу. Машина стоит, москвич. Водичка. Хозяева! Его не видно за этим домом еще домик совсем крошечный три окна Поближе подойдем, посмотрим. Есть. Подвал, походу, провалился. Кто-то сюда уже ходил. такой домишка смотрим открыт он нет да дом открыт здесь двери уже нет вот такой домик маленький полы выломили и остался один плакат висеть Владимир Цветаев, лестница на чердак, еще один заброшенный дом, не знаю, магазиншек строят. Крыша развалилась. Да он ты ищешь? Добрый день. Добрый день. Что ищет? ищет, снимает. Видишь, ищет. О, вы местные жители? Можно сказать, да. Мы Давно? Постоянно живете, да? Нет, наезжаем. Ну лет здесь. Современно. находимся. Ну а местные вообще сколько домов осталось постоянный а, ну, для, для истории, да, хотите для истории. Ну, домов 10, наверное, осталось. Вы хотите скупить, купить земли? А Вы сколько? Думаете, про... Вот смотрите, вам нужен местный Нет, житель, он да? да? Вот смотрите, пройдите Ничего сюда, снимает, пройдите налево, и там дома будут направо. Там Нина Ивановна живет, это, это остался один, единственный, постоянный житель mm -hmm. здесь вот. Вы скажите, пожалуйста, с какой целью? Кино снимает. Нет. Цель это для истории, Оставите след в истории вашей деревне. Вот жалко женщина умерла, э, это Антонина Михайловна. У нее была, был талмуд 300 лет этой деревни. Я смотрю, дома все такие очень старые, вот из кирпича, вот из красного Эти сделаны. дома начала прошлого века. Это у нас? Это новый, у нас дом. новый. Вот этот дом, тут жила бабка столетняя. Она сказала мне, когда я родилась, этот дом уже был, уже ему тогда было сто лет. Он был красавец, вот этот дом был красавец. Ну вот там тоже красивые такие окна сделаны, красивые. Да, да, да. Он. Это был дом, когда он был, ну, хотя бы сто лет назад, это вообще был супер домик. Вот Красивый все. Ну, я построили. сюда приехал 35 ну, лет назад. И, и то этот дом века. был хороший. Да. Был стоял. Лиза, ну, может, начало, а вот этот дом самый год, новый, год, вот этот. Может, 10-й год, может, 12-й год, но начало. Ну вот скажите, а газ есть здесь природный? Нет. В баллонах. Баллоны только? Да газ сюда не привели не привели а вода вода вот мы там... вода сделали жители, жители, жители скинулись сделали. и поставили вон там вон бочку и ну типа мы башни, башни да, да. башни а мы 20 лет вот, вот мы, я лично 20 лет ходила родник туда и туда вниз, вниз очень хороший метров, родник, а хотите, сходим, с водой смотрите. попить почистить, постирать валить вот... огород вот. Все? Из вот из на родник сходите, из он освещен Прямо туда, да? Туда идете прямо И вот после ракеты Ну там заросло, туда сейчас никто ну, не пройдешь, ходит Пройдешь, ну, да? пройдешь вот. Там есть водопровод Там будет мимо, мимо вот той вот железной бочки Чуть uh -huh. правее берете И вот вниз туда идете и Там, и будет там родник, просто поближе этот родник а, а, это а там река течет, да? Там внизу река вот, А нет. как же, вот посмотрите на ту сторону Река, а рыба есть там? Есть. Есть, есть. Река, ну, называется На удочку можно поймать что-нибудь, да? Можно, конечно, поймать. Можно. Тут раньше рыбаков было, сейчас просто никто не ловит. А тут там, там, там, да, тут, рай... тут карасей было, стой, караси был, и плотвы полно. Ну, плотай, сейчас, вот, и там можно, если заняться этим делом. Mm -hmm. Я еще половил несколько лет назад. Дома продают, продают здесь? А дома сама нет, дома, дома. продаются здесь дома? Ну, вот недавно продали вот там дом напротив. Который... Сколько стоит сейчас дом здесь купить? 200. Ну, 1150. 150 тысяч? Здесь дом раньше стоял, здесь раньше. Там... Но ну, деревня большая была, да? Тут дома стояли вот так вот. Понимаешь, вот как вот пальцы у меня uh -huh. рядом, так и дома тут стояли. Если хотите, интересно пройтись располагаете сегодня временем то э, можно пройти мимо Уготи и Черноусово. Там будет... А вот этот э, музей под, под открытым небом и э, там много машин интересных. Машины шара, он умер. Там, он там собирал. Саш, ты знаешь об этом? Интер... Я знаю, я... подожди, ну, человек разговаривает. Нет, ну неужели человек не знает, что там музей автотехники есть? Вы Вы вообще я даже не, не знал, да? ну, Я Чуть. вижу, что вот он не дорога знает, туда пошла, вот мимо, мимо, мимо родника, мимо. Там туда много вот, машин. Там. Половину, половину там продали, конечно. там еще машины, автомобильной техники. Ну а кто ее собирал? Документ... Москвич тоже москвич <и> потрать, продал квартиру одну или две там и на эту купил там 300 машин. Вон они стоят там. Ничего себе. Ну там уже продали. <музыка> вот это вот местные жители сделали себе бочку поставили типа башни здесь какие-то а здесь есть пасика чья-то пасика а, здесь еще кстати дом есть я думал тот последний вот еще домик он закрыт маленький аккуратненький домик так идем дальше здесь еще домики есть посмотрим кто здесь живет Домик старенький, он закрыт, дверь на замке закрыта. Видно, что кто-то окашивал недавно. Следующий домик, вообще крошечный, заброшенный. Никто там не живет, электричество даже не подходит. И здесь у нас последний дом, наоборот, одном жилой. Видно, что куры, гуси. Ой, ой. Сколько вам лет? 80. 80? А, 85. Да. А вы одна живете? Пока да. Как живется? Ну, как вам сказать. Жить хорошо стало. Лучше стало жить? Лучше. А в чем лучше стало жить? Как в чем? Обеспечивают полтыми дровами. Кто обеспечивает? Государство. Бесплатно? Ну, почему бесплатно? За мои собственные деньги, но они привезут мне прямо вот сюда. Ну а государство здесь при чем? Как же, при чем? Если вы платите деньги, вам привозят дрова. Так привозили-то чурками, а мне их колоть. А, сейчас колотые привозят. А сейчас прям только печку ложить. Разве это плохо? Нет, это хорошо. Но денег вы больше сейчас платите за дрова? Это не важно. Зато я свою силу не расходую. Это и да. И здоровье берегу. Это да, да. Это надо учитывать, что наше государство... Заботиться о людях. И пока наш Путин жив, мы будем жить хорошо. Понял. Если а... он уйдет, лучше уйти моим. Понятно. А вы, у вас телевизор есть? Есть. Новости смотрите? Всегда. Понятно. А газ у вас природный есть? Природный газ в баллоне. А, только в баллоне? Да. А природного атаку для отопления нету здесь? Нет, нет, нет. А почему нету? Ну как почему? Во-первых, в свое время, когда коммунисты работали, но этого еще и не было. А потом то, что не было, молодые люди в моих годах, это я осталась. Потому что я люблю деревню. Mm -hmm. Я город не, ненавижу, я не могу, я там, если вот нужно в Чернь, тут не так далеко, 6 километров, mm -hmm. но я поеду, то, что мне именно нужно купить, я оттуда приезжаю больная. А здесь я заболела, я вышла с палкой, прошлась туда, туда, смотрю и давление и другое. Ну, вы скажите, почему газа-то нет природного? Ну, газа нет, потому что людей тут нет. Мало людей осталось? Ну, так вот одна сторожила профессиональная. А почему людей-то не осталось? Куда они все делись? А потому что в свое время здесь работы-то не было, ага. а люди-то бежали, где заработать. А вода есть у вас? Ну, вода временная. временная это как? Это только летом. А зимой? А зимой речка. В речку ходите, да? Да. Угу. Родник. Но родник у нас очень хороший. В нем вода очень хорошая. А где же, вам же далеко до, до родника идти? Километра. Вы сами ходите или вам кто-то помогает? Нет, я сама. Сами? Да. Но в этом году, конечно, приболела. Не знаю, какие дела будут. Ага. Не знаю, какие дела будут. Пенсии хватает? Пока хватает. А продукты где вы берете? А продукты мне привозят. Привозят? Да, мне mm, привозят. Да, хорошо. Я даю заявочку, и мне привозят. Mm -hmm. Так что, как обижаться на эту жизнь? Старички мои, родители, они этого не видели. И пенсии было 8,50 ну тогда и цены другие были ну 850 ну цены то другие были Напра... понятное дело ну им хватало только на хлеб и на чай а -а -а. это я точно знаю а, а вы здесь... родились здесь я родилась в этом доме в этом доме родилась. Да. и доживаю в этом доме это ваши родители да это родители не оставили его. Родители жили, теперь и вы да. доживаете здесь, да? Да. Но во время войны, конечно, нас отсюда выгоняли, поскольку немцы-то ведь за свою жизнь я ведь и в этом доме, и с немцами проживала. И немцы здесь стояли у вас, да? Стояли. Ага. И озорные стояли. У нас этот самый самый жестокий их отряд стоял. А деревня большая раньше была? Деревня было там 90 домов, а тут 10, 100 домов нашего. Ничего себе. Да. Деревянный, да, дом-то? Нет, это пристройка после войны, когда тут все поразовили у нас. А, это пристройка. Да. И этих, как ее. Сосвала свалок возили. Отец тут и городил, родил. А так у нас только вот эта часть. У нас маленький дом. Ну, крышу вам покрыли, да, смотрю? Крышу я покрывала. Сами делали? Ну, я Или не... нанимали кого-то? Нанимала. немало. Тут, когда родители уже умерли, крыша совсем текла кругом. Вот. Ну, я наняла они мне перекрыли. Ну тогда, знаете, еще цены были не такие большие. Вот. сейчас ты уже по этим ценам не покроешь. Да. Да. Цены выросли. А, а пень... как они не могут расти, когда у нас одни расходы? А расходы на что? Как на что? Как на что? Сейчас вот Мобилизация идет. Разве расходов нет? Расходы есть, да, большие. Через Америку мы страдаем очень. Очень страдаем. Америка виновата? А кто же? А кто же? Это все прошлое. То, что наша победа над Германией была. Германия это все припомнила. Это все... Все идет еще от того времени. Раз такие русские всегда побеждали, мы им устроим. Вот и устроили. Но благо, все равно у нас еще урожай хороший. Вот хороший, допустим, смотрю, подсолнечник, и хорошо, а погода... Ну, вот, вроде я сейчас-то. Хорошо. Вот только если погода у нас. А так я слушаю у нас. А вы огород сажаете? Последний год больше не могу. А хозяйство только птицы у вас, да? Вот, а хозяйство птицы до да собаки. Больше ничего. Ясно. Ладно, спасибо. В эти, в эти годы еще, слава богу. И на жизнь я не хочу в обиде быть. Я хочу сказать, много работы пришлось. И при коммунистах не сидела. вот И при коммунистах заработала Орден Трудового Красного Знамени. Так что я не обижена судьбой. Вы молодец. Здоровья вам крепкого-крепкого. Вот, спасибо. спасибо за рассказ. Пойду дальше. Вот.